этот самый на а фото, пора, на да, фото перейдем это... Да хрена тут <свист> это самое у нас вот и про это ж палете все это дело да ну давайте так да туда то пройдет так сказать э, мода <свеч> не будет не будет актуально надо показать вот <свеч> это модно Модноболезные э, лагеря в Китае. Вот, ну, вот все ж не унимают блоки. Да. Вот. У них э, не получилось все это дело, да, типа, ну вот как э, первое лицо России объявило вот эту вот модную операцию, да. И все забыли про эту, да. А там, блин, вот эти Кинзинпин. Пендухван и прочие эти самые, вот никак они не этот самый, понимаете, у них же зацикленность, биотроботническая, поэтому опять же, вся это эта хуйня ни, продолжается. Ни да? -то, никакая то никакая какая-то не болезнь не этот самый. Это лагеря для наклепанных вот этих шариков. Какие они там будут? Узкоглазые, широкоглазые, какого цвета, в крапинку, темные, белые даже, что самое страшное. Неважно. Скорее всего, этот, да, здесь. Они будут проживать временно, пока их будут расселять. Опять же, там дальше давай переходим. Вот. С И помощью опять же, чего? даже продвинутые блогеры, которые там про этих самых, да, там, кого это я слушал, блин, елы-палы. Про всяких сатурнианцев, да? вот. Сародение. Ну, а, сародение, да. Сатурнианцы с такими вот глазами, траливали, да. Вот, это вспоминается... Сейчас, ладно, отключу на этот самый, да... И с родению, опять же, в очередной раз вот это вот по шапке, э, зызнуть это самое. А вот такие глаза, да? Это в, -то в том анекдоте, что было, да? Идет этот самый... Э, а, э, я Вася! А, я этот самый... Э -э -э. Кама... На КамАЗ вожу, а я а... этот самый сру, да? В общем, да, видишь? едет на этом самом, да, подзабыл уже, как это было, да, вот. Э вот такими глазами тужится, да. Э ты этот самый инопланетянин, нет, я Вася, КамАЗ, э сижу, сру, да, а я этот самый, да, кто там, кашу, Петя? Э Коса-Кашу. Коса-Кашу. Вот такие пироги. А у того красные глаза от натуги. <свят> такие эти сродения тоже увидели, сатурнянцев, блин. Это пипец. Так, ключи AC-10 там. Вот, а это ж в этом... Получается, в этих инопланетян начинают верить, крышняк рвет, получается, у них сразу от этого. Да я был бы не против, этого самого, Михаил Михайлович, понимаете, но только надо понимать, понимаете, вот это Сураденя, ресурс довольно продвинутый, но они летают на шарике лошарики -ло солнечная система у них по стандартному этому, официальной версии, история у них такая же, только с поправочками, да? вот, понимаете, я был бы не против, если план бытия другой. Какой-то, да, с определенными этими самыми, что есть там какие-то, которых можно назвать там сатурнианцами. Я бы не против был, но нужно уйти, слезть с этого вонючей песчинки которая летает вокруг другой песчинки, и вот в ночь с 30 на 1 число, блять, начинается зима в нашей весе вот понимаете ну не может такого быть раньше получается вот до того как осознанность там к нам пришла это можно было получается опять же это говорит о том что рост осознанных человеком на нашем вот этом плане бытия растет раньше это можно было безболезненно для психики в это верить в космические полеты там и все такое прочее истово в это верить действительно но сейчас это будет только расстройство личности происходить, если будет по-прежнему целенаправленно, зная, что это не так, рассказывать и верить в это. Почему? Потому что рост осознанных все равно увеличивается, их больше становится. И он начинает перевешивать, давно уже, вероятно, перевешивает вот эту официальную туфту. Потому что нормально сейчас в эту хрень уже не верить а ненормально, болезненно даже в нее верить и мозги закипают, мозги ломаются как я могу доверять этому ресурсу Сороденя да, который вот они продвигают очень много здравых вещей очень много здравых, которое было сокрыто и по прежнему сокрыто они потихонечку так выдают но подонки все равно, вы понимаете потому что нельзя, нельзя под большой ложью прятать какие-то эти самые, да и выдавать чай в час по чайной ложке. Нельзя это, понимаете? Вот так эти? вот это ж Ладеря... в Катаре этот... Нет, это гостиницы, а. номера для приезжающих на чемпионат мира. Вот все нормально в виде этих контейнеров. Ну то есть самое бедное государство Катар ну, да, да, не может построить, вот эти самые сделали контейнеры вот эти для приезжающих. А чем оно отличается от гостей чемпионата? От того... вот это, как он, ебанали, да, или как он там начинается? Мундиали, этот... возможно, это, да, ну, я более правильно говорю, ну, да. ну, по, по, по, по, полнейшая, ну, да? или муди, какая разница. <связывая> да, Ян, точно, точно, один в один, как эти лагеря ну для этих, это Для роботов э, места зарядки, места расфасовки, а потом сколько уехало? народонаселения на, из какой-то страны в, на этот чемпионат. Ну, якобы а, на сколько, чемпионат. Да, а, сколько а сколько приедет, приедет? оттуда? Кто-то будет считать или это. Им выдадут паспорта, одежду. Они же не будут с рогами и голые. Ну так, откровенно, с, прям да, с рогами, прям с зубинами, всем. с какими-то да, клыками. У, там, у них даже смартфоны будут. Надо это тоже видео было показать про Париж. Про Париж где сидят э, одинакового роста, одинакового цвета лица. Какие-то э, чур, чуркобесы одеты нормально с мобильниками. Там что-то даже тыкают. Ну, что -то то есть, не Умеют самое, да. Это ну, самое. вот прямо там на Елисейских полях. Но одинаково. И вот тут такие же самые. Они вот будут распространяться. Это надо шариковым. Пресекать, вот потому что, этот почему, самый. почему самое основное, тот самый. Если их будут продолжать клепать, значит их надо куда-то девать для каких-то целей. Для каких целей, ну как правило, здоровые мужчины, чтобы Тарахать местных бабок. Ну, и это не самое Мир страшное. Если, убивать... да, если будет продолжение наклепывания этих биороботов, самый главный какой выход? Сталкивать их в боевых действиях. С перемелыванием населения текущего, настоящего. настоящего, которое здесь проживает. Поэтому у этих биороботов нужно прекратить клепание. Кто что что не верит, война вот, олимпийские игры 80-го года в Москве, да? вот Что построили? Олимпийские деревни. шикарное это самое. Что в великой, могучей, блять, в этой самой, ёбаной, эээ... В 1984 году олимпиаду они делали. Куда поселили? Лейк -плейсид. В тюрьмы свежеприготовленные. До чего докатился катар и прочие эти самые, да. Э, завороты кишок, да. Есть катар-кишок, а есть эти самые. Завороты кишок, да. Вот это, так сказать, государство, да. Вот. Контейнеры вообще это самое. Мы такие богатые, мы, блять, ездим на верблядях и на э, мерседесах, Да. Вот, покупаем танки, любим воевать в пустыне, там развлекаться, блин. А денег нету, это самое, да построить нормальное жилище для ши, не вчера, тот, кто гость, э, хозяином э, чемпионата, он же не вчера объявляется. Это за может быть даже за несколько лет. По-моему, уж... за 20 лет они там ну, жили. Жер... Ну, не, жер... не за 20 лет, но я имею в виду текущий э, обозначается, и потом следующий сразу. Нет, э, же... нет несколько вперед. А, Конечно, как... О, несколько ну, кандидатов. Ну, потом они отсеивают тем более подготовить жилище нормальное. Чтобы потом... А принцип же какой? Он же хороший, вроде бы как. Инфраструктуру настроить, чтобы потом ее использовать. Газницы же нужны будут для того, чтобы там жители жили после того, как уедут э, эти э, при чемпионат. Э, стадионы эти, чтобы же денег крутить. Ну, вроде бы как цель э, благая для экономики. Ну, а получается, Олег. кто там будет жить в этих потом будках? Я, Олег, я, да. кажется, знаю, для чего они построили именно эти контейнеры. Вот они их всех соберут после всех вот этого вот э, мероприятия. И в воду. туда погрузятся и на сайте с этими контейнерами надплат Да, вот это вот самый лучший вариант, потому что... Да, да, Михаил Михайлович, благодарим. Это самый лучший вариант. Ну, конечно, негуманный, потому что я не хотел бы этот самый, но... О, понимаете, Ничего, то, что на, в мире происходит... нахуй, это они в бытие. это они их не затопят и не будут их там душить или это самое. Вот, потому что, вот видите, не, ну не живут шариковые ролики, да, по-нормальному, вот, да. Это вот более-менее, ну как это можно сказать, что, ну, е, бол... опять же, естественное слово тут не подходит, но это не контейнеры, которые, это вот кто-то строится, опять же, почему друг у друга на головах мы задавали этот вопрос, почему не там вот где-то строится, ну, наверное, они разрешают на самом деле. Но это вот, так сказать, обиталище. Как его назвать? Ну, опять же, естественно, они это самое. Ну, то есть тут семьи какие-то живут, их не заселили вчера, потому что вот эти настройки появились. Оно чуть-чуть дольше, чем вчера, я имею в виду. Ну да, это те биороботы, которые прошли какой-то экзамен, их типа очеловечились и их вот выпустили. Теперь это называется фавелы в Рио де Жанейро, да? Вот такие вот пироги, понимаете? Ну, страшное дело просто, все равно. Вот видите, вот видите, вот какая киса. Обалдеть. В а? А? Пришел же. Прелесть, а? а прелесть. Может, тоже запахи нравятся. Оптимисты болеют. Редко радость лучшая в мире таблетка. Правильно. Вот. Что-то я не помню, когда соприкасались британские или, ну, может, это там какие-нибудь австралийско-канадские вооруженные силы в шортиках с немецкими. Вот, в Африке, полицейскими что... силами, да, ну, но в первом году дело в том, что, блин, как-то вроде бы рано, да, Англия-то воевать начала с 39-го, с Германией, ну, якобы считается. в Африках они там соприкасались с этим пустынным лисом и все такое прочее, вот, ну, мне на этот самый, на этот счет, в принципе, понятно от поведения вот этого персонажа. Закатанная рукава, потому что жалко, жарко, и все-таки этот самый, с закатанными рукавами, что-то делать значительно лучше. Но когда ходят вот такие педики в трусах, да? Молчи. Вот, э, это, блин, для меня не... Какой военный, блядь, будет ходить в трусах? Силы. Ну, понятно, что это шорты, я стебусь блядь. Ну, какая нахуй война, если у тебя голые ноги? Коленки, сам. Ты что, проститутка какая-то, блядь, в юбчонке, блин, как эти шотландцы и прочие эти самые типа горцы блядь. на колено с нахуй война и блин, в шортах о чем о чем блин это все придумано поэтому пришли вот эти полицейские силы и знать вот этих вот педиков. первых этих педиков да я вспомнил это помнишь про того актера так а ну-ка закатай рукава так шмайсер ему так а ну боком стал каску о все пошел он все время всяких немцев вырал. Вот, страшный вот этот тоже кадр. Он не, я его просто не понимаю. 42-й год, да, пленные красноар... ну, я, красноармейцы... Я красноармейцы, не советская еще. Красноармейцы, вот они, видите, вот тут, вот, тут вот, вот, стул, их, наверное, сейчас переписывать будет. Ну, тут это уже смешно, да. Вот они вот это стоят. И, блин, наверное, вот досюда потому что, ну, тут вроде как поля. Опять же, вот эти лысые какие-то, непонятные, где они на самом деле, эти территории. Вот тут вот, эта вот толпа, я на нее смотрю, видите, в кадр, вот тут вот обрезается, вот здесь, ну, тут, ну, тысяч 10, наверное. Может, больше, вернее, наверняка и На самом больше. деле здесь 100, 100 тысяч, это вот. 100 И вот эта толпа, как эту толпу? Я молчу про то, что ее управлять, ее как-то надо, там, с автоматами, они просто всех затопчат. Ну, как говорится, всех не перестреляешь. Управлять, ладно, но самое главное... Даже не кормить это самое главное. Это уже нереально, я не понимаю, как эту кормить, чтобы она не сдохла. Вы понимаете, вот эта толпа, разное время кто-то поел, как-то это самое, надо срать. И надо ссать. Ссать это, блин, каждые час-два часа. Вы представляете, вот эта толпа... Она просто срет с круглые сутки, если она на этом месте будет находиться. Просто говно будет под ногами у всех. Потому что каждый, ну, вот такие вот, блин, неигиенические подробности. Тела физиологические, вот такие, такие. заготовки, вот эти. И вот это, оно это. все время вот оно это вот, сыт и срет. Срет и сыт. И вот мы сейчас тебя будем переписывать, Рус Иван или там кто там, узбек какой-нибудь, это самое. Ты, ты вот его подожди, пока это самое. Так, тебя переписали. Так, следующий. А он раз, хоп, убежал куда-то. Не... Как, их, как их отсепарировать? Как их оградить без этих заборов ну, Понимаете, это сюр просто, это фотка Если, ну по официальщине Что это пленные, что это какие-то это Что это опять же в, в конве вот этого рассуждения Про вот эти вот биороботов Ну более-менее, да, они как-то здесь материализовались Пух, вот эти вот сотни эти тысяч или там десятки этих тысяч биороботов и вот надо с ними что-то делать куда-то вот так вот только понимаете любой живой человек ну два-три некоторым почаще пять-шесть раз в сутки надо пописать это хоть ты выебись блять хоть ты какой бы ни был да хотя бы как минимум один раз покакать нужно вот а если кто нормально питается то и два-три раза понимаете вот это стадо оно насрет здесь и вот эта котловина будет полностью заполнена фекалиями и мочой я вот. знаю что это такое у меня был батальон я знаю как много э, люди любят кушать пить а потом писать а потом и их надо кормить этих пленных вот. какое там не было их потом в бухенвальд какой-то приведут будут мучать проклятые немцы и все такое прочее Их все равно какое-то время надо кормить вот, вот это вот, где у них вот эти вот магазины, где у них точки вот это распределения, где у них туалеты, а где здесь туалеты, блин? Вот это стадо огромное, вот эти десятки тысяч. У эти... несколько недель проходит, наверное. Ну, мундиал, целый месяц это а, самое, месяц. Вот. Им же куда-то надо, отхожее место это нужно. Причем это мегатонный, блин, говнища, мегатонны, блин. Вот. поэтому опять же, ну вдумайтесь, ну давайте мы сотворим реальность нормальную. А не вот это Без вот, блин, вот ну, с ну, такими тиграми какой-то. Да, вот с такими тиграми, да, которые любят цветочки нюхать. Вот такими этими самыми. Никогда не болеть. Вот, Потому что радость нужно, радость создавать. С педиками с вот этими, которые в шортиках ходят, и у них э, дубиночки какие-то висят, или хрен знает, что у них такое, блядь. Что они здесь делают? Каски эти, блин. Нахрена Дебильные. ему каска, блин. Вот. Вот это вот, что это такое? Даже сверхуважаемый, давно этот самый ресурс, этот, все кругом вранье, шурка этот, да, он там собирали их куда-то и отправляли там на настоящую войну. Вот, это бред сумасшедшего, понимаете, бред. Мир выглядит совершенно по-другому.